Давайте воспользуемся планировщиком в сервисе telegramba.com. Нажимаем создать пост. Создаем еще один какой-то незамысловатый пост о каком-нибудь еще фильме. Ну, я о том же самом напишу. Это сейчас не важно. Сохраню. Добавлю, наверное, ссылку из кинопоиска. И нажму сохранить и запланировать публикацию в. Сейчас 19.19, .19. давайте сохраним время 19.22, чтобы оно опубликовалось. И нажму я предпосмотр ссылок отключу. Забыл я рассказать об этой функции в прошлом видео. Ссылка будет вот показываться как ссылка без картинки превью. Так как это видео я могу перенестись на несколько минут вперед. На то самое время, которое нам необходимо. Сейчас опубликуется пост. Вот мы его видим. Видим, что в 1924 он опубликовался. Ссылка без картинки. Пост опубликован. Включу предпросмотр ссылок. И видим, что у картинки появилась превьюшка. Вот так совершенно несложно можно пользоваться планировщиком в сервисе telegramba.com.